Гуана на Молдаванке. Наступило одесское знойное лето, и вся Молдаванка, не имевшая в эпоху социализма никакого понятия о кондиционерах, открывала на ночь окна, чтобы зачерпнуть хоть немного вожделенные прохлады. В такое пекло воры и тени особо беспокоили изнуренных граждан. Воскресное утро, когда легкий ветерок лениво шевелил занавесками, а народа населения сладко спало и похрапывало, истощенный вопль взорвал тишину. Разбуженные обитатели, кто в чем мог, высыпали во двор и повыскакивали на свои балкончики. Крик проистекал из квартиры на первом этаже, которую занимала Зойка-колбаска. Это в том смысле, что работала она в колбасном цехе и делилась за приемлемое вознаграждение образцами продукции онного со своими соседями. Через мгновение, не переставая верещать, появилась и сама Зойка. «Там! Там!» указывала на свое жилище лепечущая дамочка. Сразу же половина из пятидесяти человек, вовлеченных в происходящее, стали продвигаться в заданном направлении. Кто-то штурмовал дверь, кто-то заглядывал в окно, и каждый по-своему выдавал слова и междометия, выражающие удивление. В кухоньке на столе сидела почти полутораметровая ящерица зеленого цвета с устрашающими шипами по всему хребту. Медленно поворачивая голову, оно посматривало на скопившихся людей немигающим мигающим взглядом, отчего всем становилось жутковато. Немного постояв, толпа начала обсуждать происходящее. — Тихо, Ша! Это крокодил! — Сам ты крокодил и мать твоя египетская крокодилица! Это ящур, я в науке и жизни читал. И что он забыл у нас на Буденова? Ой, а сколько тут до зоопарка? Смотри, смотри, выпучила глаза, точно как моя теща, хищница. А чем оно питается? Изя, я с твоим носом на всякий случай отошел бы от него подальше. Ой, я тебя умоляю, видишь, оно цветочки из вазочки дергает, значит, не опасно. Надо его отправить обратно в зоопарк, а то такой сторож не даст подойти ни к зойке, ни к колбасе. А что ты думаешь, что ему скажешь топой до хаза, и оно таки да побежит до дома? Не смешите меня, его надо изловить. А вдруг оно укусит, а вдруг оно ядовитое? А еще оно может плюваться убойной слюной. О, я же говорю точно, моя теща. Надо на него накинуть толстое одеяло. Я спрашиваю, или среди тут есть мужчины? Фирочка, когда меня утречком женщина в ночной сорочке спрашивает, за наличие здесь мужчины, я сразу говорю да. Исаак Самуилович, оставьте свои хидные хохмочки. «Надо разобраться с этим динозавром, пока кто-нибудь не забеременел». «Угу, так он таки, да, опасный. Ну, кому как?» «Ну, началось. Все кругом чистые юмористы. Говорить все горазд, а чтоб что-то сделать. Фирочка, я же только что сказал, что уже готов. Исаак Самуилович, вам всегда одно и то же. О, вон Люда несет одеяло». «Здесь есть кто-нибудь на что-нибудь способный, Сак Самуилович? Помолчите!» Трое как раз молчаливых мужчин накинули одеяло на флегматичную ящерицу и, не без труда запаковав добычу, отправились в зоопарк. Кстати, там ничего не пропало, и пойманное существо долго отказывались принимать. Принятие тянулись до тех пор, пока Яша не всучил смотрителю три рубля. Ящерица оказалась самкой-игуаной, которую подселили к опытному самцу. И весь двор потом часто навещал свою любимицу, активно обсуждая ее личную жизнь. Вопрос. Как сегодня называется улица Буденова? Ой, я уже вам не говорю за лайки и подписку.